И снова всем welcome! Это снова я, Дэнжи Пей. Сегодня у нас хорошая погода. Я решил немного записать блог, видосик о том Как же японцы отдыхают на золотую неделю. Сейчас как раз началась золотая неделя. Первые выходные пошли. И это единственный день, который солнечный. Остальные будут дождливы, как обещаю, но ну, не знаю. Прогнозы иногда бывают некорректные, поэтому, возможно, будет и тепло, а, может быть, будут постоянные дожди. Но не суть важна. Сегодня у нас речь пойдет про магазинчики в Японии, какие есть, что вообще пользуется популярностью, куда люди ходят, где что покупают. На примере вот этой станции, это станция «Сентр Минами». То есть южный центр. Там в той стороне находится центр Кита. Очень хорошая станция для тех, кто живет в Канагаве. Недалеко от Денентоши линии, я считаю, это прям идеальная станция, где можно отдохнуть. Сюда можно добраться буквально на этом пару станций от Азамина на Blue Блюлайн и вы уже здесь. Есть где посидеть, есть где покушать, где пошопиться. Даже можно отдохнуть. Тут массажи есть в этой стороне. Вот. Очень много клиник разных. Правда, на золотой неделе они закрыты, я думаю. Но, как видно, один из популярных магазинов Японии называется «Спорт». «Спорт авторитий». Это магазин спортивной одежды, спортивной обуви и аксессуаров. Все известные японские бренды и мировые бренды здесь продаются. Поэтому, если вы любитель спортивного стиля одежды или любите бегать, ну, вам сюда, думаю. Также с этой стороны находится магазин игрушек Toyar As. Это один из самых крупнейших брендов Японии по продаже игрушек наподобие нашего детского мира на самом деле вообще в Японии очень много магазинов, которые реально интересно и хорошо сделаны они тематические, много очень уникальных вещей которые продаются именно в Японии поэтому я бы вам показал бы много вещей но, к сожалению хронометраж видео на это не рассчитан ну что ж, ладно, пойдем, посмотрим. Сегодня я решил начать с магазинчика Той Раз. Магазин для детей. Ну или по-нашему детский мир. Игрушки для нас как бы, или, тут, или наши игрушки переводятся. Babies are us и Toy are us. Снаружи он выглядит вот так. Магазин реально большой Вот видно отсюда прям зал И там много всего Когда я был небольшим ребенком, скажем так Мне нравилось вот лего конкретно Они до сих пор продается в больших количествах Я думаю, в России тоже есть много Но здесь что-то шумно Ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что к чему там Никаких запрещающих знаков съемки здесь не висит. Поэтому все На входе нас встречает такая вот дезинфекция. Дезинфекция. И мы проходим здесь. Нас встречает лего. Jurassic World. И дупло. Дупло и Jurassic World. Вот это Да. До сих пор продается. Кстати, когда я был мелким, тоже такие модели были популярны. А вот, кстати, я вам могу сказать, что в Японии вообще у них скоро будет день мальчиков, день девочек. И вот для мальчиков продаются вот такие алтари. Это, кстати, ну, уникальные вещи. Они все сделаны под заказ, можно сказать. И очень много вещей, которые, ну, вот в другом мире вы не увидите. То есть только в Японии продаются. Или вот такие, например, да. Их ставят в Японии в колтарю, когда вот ребенку исполняется сколько там лет. В зависимости от того, сколько ему лет, вот такой вот размер ему выбираются. И вот тут для него еще кимоношки висят. Цены где-то 80-90 тысяч йен. Вот, пожалуйста, цены видно. Это вот такой вот к алтарю ставится. Тоже продается в детском магазине. Ну, типа в детском мире. А вот Fortnite, кстати, кто играл, может знает. Fortnite для многих стала популярной игрой. Даже сделали пистолеты с символикой для фанатов игры. Ну, и здесь вот всякие игрушки. Кстати, один из известных брендов Японии это Томика. Сейчас я покажу его. Вот. Такие модели. Скажем так, это сборный чемоданчик такой. Здесь много разных машинок можно поставить и с помощью сверла ну что это у нас там? Двигателя, в общем, да, сверлишь, это все дело двигается. Очень классно сделано, интересно. Или вот такая штука попроще, для детей от трех лет. Также нас встречает здесь чувак из Лего. Полностью сделан из, из кубиков Лего. Огромная работа, я считаю. Сколько его собирали, я не знаю, но, блин... На реальном дофига. Лего Сити. Один из самых популярных наборов вообще. Ну, я имею в виду серии из наборов. Здесь постоянно все продается такое интересное. Или бы вот какие-то космическая тематика. Корабли, вот полиция, пожарные. Что еще тут есть вон мотобайки вот прыгающие даже есть вот такие макеты демонстрации где вы можете увидеть что это вообще из себя представляет это лего сити но наборов очень много средняя цена пятера вот за средний набор и десятка за большой набор Ну есть и подешевший конечно Вот я помню, мне нравился этот самый, типа полицейского участка или вот банк. Классные наборы. Реально. А, вот, по-моему, самолет даже вот, кстати. Самолет есть. Офигенные наборы. Я бы и сейчас поигрался, честно. Жаль, меня его здесь нету, в Японии этих наборов. Классная тема как раз с ребенком позаниматься, такими игрушками, что-нибудь построить вместе. Здорово. Ну ладно, пойдем дальше. Вот, кстати, вот, по-моему, пожарная станция. Майнкрафт. А вот, кстати, на наборы это японские. нинджаго. новая серия. Ninjago. Это я таких не видел. Типа драконов. Типа таких машин. Футуристичные какие-то. О, вот такого плана они. Роботы там, что-то еще. Вот, замки. Нинджаго. Классные. Вот такие наборы даже есть. Есть даже панели такие вот, чисто для классики. Стандартные панельки, чтобы как платформу использовать, там строить что-то. Ну, дупло тут все понятно. Майнкрафт. Ну, я думаю, Майнкрафт что-то даже видосики запустили. Смотрите по Майнкрафту. Вон, чего. Девушка играет и строит из лего то же самое, что и в этом построила, в игре. Ну, и тут всякие наборы, вон, домики всякие, что только нет. В общем, есть на что посмотреть, Infinity Saga, вот такие даже наборы есть. Ну, ладно, чем мы все Олега, Олега, пойдем дальше. Блин, игрушек прям будет тьма, здесь реально есть из чего выбрать. Какой-нибудь подарок там племянникам там или братьям, сестрам мелким, если есть у них там. Прям вообще гнища. Вон димозавры до сих пор всякие продаются. Вон. О! Гориллы. А это эти, типа, как их называют-то? Поверман, что ли, что-то не помню, как она называется. Бандай Хиросеато. Прям называется. Даже все такие вот игры. Футбол. Бейсбол. Он показано как играть. Да, реально, да. Нифига. Да Кубик-рубик. Стандартный, мелкий. Свечи. Свечены в Африке свеч. Тут особо снимать не о чем. Но как бы свечи. Если бы вот он был уникальный, кстати, в Японии продаются с уникальными раскрасками свечи. Я вот, например.. Жене покупал Animal Crossing расцветка и док станции тоже от Animal Crossing прикольная стандартный так не очень мне нравится что тут еще есть интересное давай посмотрим здесь ну машинки вот разные вот альфарды о Во. Бэтмобили. Тут очень много игрушек по аниме по всяким. Даже футболки есть всякие он Майнкрафта и все остальное. Покемон, покемоны всякие. Игрушки. На самом деле, вот многие игрушки, если вот, чисто японская тема, потому что в России я их не видел. Вот такая Томи, например, да бренд или взять тот же самый Томика да или вот взять вот эти поезда я их в России не встречал не знаю может быть вы встречали может быть вы знаете где они продаются вот но лично я их не, не встречал и вот у них есть такие даже а, на само, самоходные ну то есть откатываешь назад и он вперед сам катится поезда Детализация, кстати, скажу вам, в принципе, неплохая для поезда. Для них вот целые есть, вот, целый наборы железных дорог, станции, переходы разные. Но у тех, у кого большой дом, я думаю, это прям вообще идеально. Вот, можно собрать себе чего угодно. Хочешь, там себе круговой просто сделал, хочешь с депо и еще угодно. Даже есть вот такие... Да, наборчики Ну цена средняя Вот где-то 2700 за такой набор Да, а тут 500 за такой Тут несколько штук Там 2-3 И вот мы приходим К Томика. Томика один из известных Японских брендов, который делает Маленькие игрушки, ну и наборчики Тоже У них есть вот как парковочные всякие Такие лоты, есть большие машины С этой стороны даже поменьше есть это мы уже видели. А вот оно, вот так выглядит. Нажимаешь, нажимаешь, и оно работает. И вот такие машинки. Там разные, причем они очень хорошо сделаны, качественные, я считаю. У меня есть дома несколько таких моделей. Но не именно конкретно вот эта машина, а другие. Они все под номерами, поэтому их очень удобно искать. Вот просто номер запоминайте, приходите ищите. Вот там разные пожарные машины. И что только нет. Тут есть даже целый стенд. Обычно прям... А ну вот, вот они. Целый стенд. Три штуки за 1000 йен. Можно купить. Вот Скидка до 8 мар... мая. И вот там на разные такие модельки. Что хочешь покупай. Вон полицейский. М -м даже вот такие есть это же этот самый вездеходы, да, или вот поезд считаю, автобусы есть такие Mercedes-Benz я серьезно говорю, прям это они офигенно детализированные модельки Эти это есть даже такие из игр это машина какая называется, тачки мультик называется тачки вот с коровами чуть, вот, вот кому нравится кран пожалуйста, кран Огромный. Автовозы. Даже есть вертолет. Но вертолеты я, кстати, не встречал. Выглядит прикольно. А, ну погнали дальше. Вот они. Диснейкарс этот. Ну, также на радиоуправлении, конечно же, тачки разные. Дроны. Это такие игрушечные, в основном, чисто дома полетать они. Они маломощные, я считаю, ну, не стоит тратить деньги на такие вещи в игровом магазине. Лучше взять чуть тот же самый Телу, DJI Телу. Все лучше. Вот даже вот такая ламба есть, Авинтадор. бэтмобили ну понятно ладно здесь игрушки нерв вот нерв кстати не знаю в россии он популярный нет но вот в странах азии в америке вот очень популярные эти нервы разные виды оружия тут автоматы пистолеты и гранатометы такие вот разные если стреляют такими этими мелкими вот дротиками Заряжаешь и стреляешь. А с этой стороны подобие томики, только спецсити называется. Пожалуйста, вон. Вот пацан стреляет тут. <смех> Недолет. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что-нибудь интересное здесь. Бейсбольная тема вообще. В Японии очень популярна, на самом деле. Это не для машин. Не для возить с собой, а именно играть бейсбол. Это вот детские биты, маленькие, легкие такие. И тренировочные такие, как сказать, ну такие стенды. Просто ставишь и тренируешься, бьешь, и как оно вообще. Ну и перчатки, если там вы хотите поиграть. Это учебные мячи такие вот, легкие, мягкие купается чтобы руку не отбить играешь я кстати тоже тренировался играл здесь с друзьями в японии даже есть вот такая машинка на электро на аккумуляторы по моему она скейты но это уже для более взрослых детей пошли Даже скейты хочешь коньки вот эти я забыл, как он называется, репстик. Не знаю, честно, я не катался, не могу сказать. О, даже динозавр есть, двигается. Смотрите, если вот это делаешь, ну, кто-то проходит здесь, и он двигаться начинает. Да? Не хочет двигаться. Это вот Jurassic Park здесь. О, Там вот колонка стоит. У меня ничего так прикольно сделано. Вроде пластика, ну блин, огромная штука. И вот тут разные наборы паркерского периода. Это тоже для детей, я думаю, что тут смысла нет, показывать. Че, к чему есть. Можно поснимать вот велики. На чем здесь Япония катается? Ну вот, начинает от самых мелких вот таких с крышей. Да. И вот больше, больше, больше. И потом вот до таких доходит уже здоровые велосипеды. Шлемы для них, кстати, тоже тут... Ну, для детей, естественно. И наборы защиты. Как же без защиты никуда здесь. Учитывая то, что как здесь носятся эти мамаши на велосипедах, защита нужна. Да. Шлич какой-то шлич. Это вот такие вот животные разные слоны. Коровы эти, свиньи. А кого тут только нет. Вон, тигры даже. Ну, кстати, детализации, посмотрите, как. Насколько детализирован сделан этот тигр или вот взять например этого нистый леопард или как он там называется кто это честно не знаю но в общем эта контора делает практически вот видите в... вручную они раскрашивают этих эм, животных даже вот спайдер есть вот такой тарантул Классные очень модельки, реалистичные. Можно можно подбросить подружки куда-нибудь в сумку, пока она не видят, и посмотреть на реакции. Только главное быть подальше в этот момент. А даже есть вот эти телескопы, даже есть. Смотрите, вот эти японские, вот дети очень любят телескопы, их очень много продается даже в бурушных магазинах, поэтому ну, стоимость, конечно, дикая. Я бы не стал покупать за вот такие бабки. Ну, вот такие вот драконы. Кого только нет, бля. Ну, вот динозавры. Ну, тут это уже магазин для маленьких игрушки с этой стороны. Но, ну, как вы видите, выбор есть, с чего. Вот, магазин огромный. игрушки развивающие тоже здесь музыка тут нажимаешь вот такие вот музыкальные Прикольные темы, конечно. Можно помацать, что-то поиграть. Такие даже есть. Одежда детская. Ну, это понятно. Это здесь уже с этой стороны вообще вот до конца. Это уже детская для новорожденных. Ну и просто одежда. И, ну и также такие видео обучающие или мультики вот вот пожалуйста пал патрол он че только нет этот паровозик известный ну и разные игрушки тут уже в зависимости от возраста тут соответственно есть и для мелких для, для больших детей в общем Выбор огромный. Но я думаю, в больших городах, в этих супермаркетах, типа детского мира, в России тоже очень большой выбор. Но некоторые вещи, которые в Японии продаются, я думаю, будут интересно вам посмотреть, потому что много уникальных игрушек, которые продаются только в Японии. Вот на примере этого тампанмана, вот да, это чисто японская тема. Их очень много и популярен в Японии много разных серий есть вот про всю команду есть чисто какие-то игрушки вот наподобие таких мягких развивающие есть вот побольше шары такие уже мечи ну как бы на, на весь спектр даже вот такие прикольно или вот карандаши, можно тут даже порисовать. Но это уже шли всякие раскраски, мы сейчас посмотрим, что тут еще есть. Это вот для новорожденных, разные развивающие такие мат там с игрушками, с разными. Это вот, кстати, вот Fisher Price, это известная контора, американская, по-моему, американская, японская. Вот э, в этих игрушках, кстати, есть и английский, и японский язык. Вот, к примеру, если слышно там. А, слышите, там по-английски говорит. Это, короче, тема такая для билингвистов, но ну, в общем, детей. То и английский, и японский изучают очень хорошо. Оба, поехала. Только баланс. Балансбол. Прикольно сделали. Ну а также детские коляски, конечно, куда же без них? Детских колясок здесь, блин, дофига. Вы посмотрите только. Есть из чего выбрать. И всякие вот джипы и обычные, как их называют там, смарт Angel вот такие игрушки. Вот такой вот магазин Toy R Us. Очень много разных игрушек, вещей, все для детей. Рекомендую к посещению, если будете в Японии, возможно, вы найдете что-то интересное для своего ребенка. Но на этом все. Надеюсь, вам понравилось.